Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, онлайн-психолог Павел. Я психолог по тревожным расстройствам, дипломированный психолог, кандидат наук. Для тех, кто меня не знает. Я продолжаю отвечать на вопросы своих подписчиков. И этот вопрос очень интересный. И я уже много-много про него слышал и в Ютубе, и у своих коллег по цеху. Я хочу дать свою точку зрения, и вот здесь я бы хотел попросить всех внимательно послушать. Потому что вполне возможно, этот первый будет шажочек к тому, чтобы вы поняли всю концепцию изменения восприятия и так далее. Итак, Наталья У. написала вопрос. Павел, а расскажите, э, св расскажите связь остеохондроза и ВСД, что первично? Вопрос, казалось бы, очень актуальный. Ну, то есть, логично посудить, если у человека возникает остеохондроз, и у него есть ВСД, ему надо куда-то как бы ломиться. А, что, что мне лечить? Что от чего зависит? Лечу остеохондроз, на ВСД не влияет. Лечу ВСД, как-то на остеохондроз не влияет. Смотрите, есть определенная попытка разграничить все эти вещи, то есть, попытаться найти первопричину. И попытаться, как бы знаете, вот как бы раз, и поменять что-то, чтобы все в итоге нормализовалось. Но если мы говорим физиологический план это остеохондроз, ВСД это проблема эмоциональных реакций, проблема повышенной тревожности и тревожного расстройства. И в результате этого страх проявляется определенными симптомами в теле. Они есть разные, у каждого свои специфичные. Но если мы говорим о том, что Помимо этого, страх приводит к определенному образу жизни, то есть повышенная тревожность. Она влияет не на организм в целом, она всего лишь дает те проявления, которые заложены у нас физиологически. Она дает определенный образ жизни. Какой? Недосыпание, повышенная утомляемость, плохой аппетит. Если мы посмотрим с вами на причины остеохондроза, окажется, что там это все есть. Они расписаны еще даже более подробно. Вопрос в том, что взаимосвязь ВСД и остеохондроза она действительно есть, но это как если взаимосвязь неправильной осанки и остеохондроз. Но не является остеохондроз первопричиной ВСД. И не надо думать, что надо лечить ВСД и пройдет остеохондроз. Для того, чтобы прошел остеохондроз, вам нужно лечить остеохондроз. А для того, чтобы вы могли вылечить остеохондроз, знаете, это как типа остеохондроз это следствие этих самых совокупных причин вашего образа жизни генетики недостаточных э, этих э, витаминных каких то веществ лишний вес повышенные нагрузки неправильная осанка отсутствие физических нагрузок разминок и так далее невозможно вылечить остеохондроз оставив условия при которых он формируется ведь он следствие этих условий одним из этих условий является и ВСД, в том числе Потому что оно формирует и напряжение, которое сдавливает эти позвоночные диски и так далее. Оно формирует определенный образ жизни, который тоже ухудшает ваше самочувствие. Поэтому никогда не надо связывать вот эти вещи. И перестаньте уже, вот знаете как, э, это попытка найти вот эти для себя диагнозы. То есть попытка найти вот эти первопричины. Дайте мне вот этот вот кусочек, который мне надо убрать из жизни, чтобы снова я стал нормальным. Запомните, если у вас остеохондроз, если у вас ВСД, то вы тот человек, вы такой человек, у которого должно быть остеохондроз и ВСД. Чтобы у вас этого не было, вам нужно стать человеком, у которого этого быть не может. Хотите, вот мы с вами разберемся, какой человек, у которого не будет ни ВСД, ни остеохондроза. Это человек, у которого нет повышенной тревожности, а значит нет никакого дефекта в восприятии событий. Это человек, который ведет нормальный образ жизни, а не деструктивно ухудшает свое самочувствие. Если вы говорите о том, что <coughs> вы весь такой белый пушистый, и на вас вдруг сваливается ВСД, вдруг сваливается остеохондроз, спешу вас огорчить, эти проблемы, как мы их называем, формируются не за один месяц, не за один день, годами. Все эти годы, которые вы, может быть, ходили, у вас ухудшалось самочувствие, главное просто вспомните это. Оно ухудшалось у вас уже на протяжении многих лет, просто в определенный период оно переходит на фазу обострения, когда вы уже это отчетливо чувствуете. Но вся проблема, дефект восприятия у вас вообще с самого детства. И это ВСД является ну, неким следствием этого дефекта. У вас неминуемо бы это все произошло, в виде вы такой образ жизни и такой образ мышления. Поэтому связь остеохондроза с ВСД это какая-то чушь. Ну как бы зачем связь остеохондроза с ВСД? У вас есть ВСД и остеохондроз? Уберите остеохондроз с ВСД. Вы хотите, что, убрать остеохондрозы, чтобы ВСД ушло? Это как, знаете, типа, у меня болит нога, и мне хочется сладкого. Что первично? Ребята, очнитесь. Перестаньте искать вот эти вот ответы на тупые, ненужные вопросы. Решайте конкретные проблемы. Проблема, вот это, это как раз самое, вот, самое сложное для вас, я понимаю. Вы вот так хотите делать. А, решите мою проблему. Самое сложное для вас понять, что вы и есть ваша проблема. То, как вы мыслите, то, как вы живете, то, какой вы на сегодняшний день человек и то, какой вы были 10 лет назад, в итоге через 10 лет привело вас сегодня к остеохондрозу, ВСД, неврозу, паническим атакам. Вы не хотите в этом признаваться, но задумайтесь, если вы и дальше не будете признаваться в этом, если вы и дальше будете решать какие-то мнимые проблемы. То есть вы приходите к врачу говорите, у меня остеохондроз. А он знает причины, почему возникает остеохондроз, и говорит: вот это есть, вот это есть. А вы такой, о, нет, у меня все нормально, я ничего, я же молодец. Тогда вы приводили к условиям, что у вас мог формироваться этот остеохондроз. А потом еще и приводили к условиям, что проиформировалась ВСД, повышенная тревожность, которая тоже является причиной, которая формирует остеохондроз. Но не... Не думайте, что есть, ну что это какая-то. Не будьте в иллюзии, что вы можете что-то одно убрать, что-то второе уйдет само. Вы являетесь в итоге человеком, который привел и костеохондрозу, и к ВСД. Пока вы это не признаете для себя, вы не будете делать шаг вперед к изменениям. А если вы не изменитесь, просто представьте себе, возьмите отрезок вашей жизни. Ну год возьмите предыдущий как вы прожили и умножьте его еще там на 50 20 30 вот так вы и будете жить потому что чтобы жить по другому вам нужно стать человеком который живет по, -друг -по другому и вот <coughs> эти вопросы меня они часто прям, я прям убивает меня вот эти вопросы я начинаю понимать просто люди о чем вы думаете вы вообще хотите вообще разобраться в этих вещах? Или вы все еще думаете, что это какая-то болячка, к которой вы вообще не имеете отношения, и которая появилась в бухте барахты Нет, вы своими ручками, своими поступками за все это время к этому в итоге привели. Пока вы это не понимаете, вы будете все время дальше приводить к этим проблемам. И что бы вы ни делали, они не будут уходить. Поэтому, дорогие друзья, Давайте уже отправим внимание на решение конкретной проблемы, а точнее вашего мышления, вашего образа жизни. Подумайте, что из этого вы можете изменить и сделать уже первые шаги. И поверьте, это не заставит себя долго ждать, вы уже почувствуете какие-то улучшения. <coughs> на этом у меня все. На связи был онлайн-психолог Павел. Всем пока.